PS-90 моторы, на которых летает борт номер один. Авиадвигатель PS-90 настоящий трудяга. Серийно выпускаемый мотор с огромным суммарным налетом. При этом на сегодня в России нет никаких проблем с производством модели и нескольких ее модификаций. Эти двигатели устанавливаются на самолеты Ту-204, Ил-96, в том числе транспортный вариант Ил-76, Ту-214 и другие. Надежность ПС подтверждает факт его использования на президентском борту номер один. Интересна расшифровка аббревиатуры, которая носит двоякий характер. Изначально в названии двигателя использовались первые буквы имени и фамилии конструктора Павла Соловьева, ОКБ названа в его честь. Почему-то сегодня ПС иногда расшифровывают так, перспективной серийной. Как создавался двигатель и что о нем можно сказать сегодня? Немного истории ближе к концу 70-х, согласно вышедшему постановлению Совмина СССР, советские конструкторские бюро стали разрабатывать новый среднемагистральный авиалайнер. Тогда уже были в эксплуатации будущий флагман авиации Ту-154 и хорошо себя зарекомендовавший Ту-134. Предполагалось, что на смену первого и придет разрабатываемый Ту-204. Существовало множество проектов, даже рассматривалась идея винтовентиляторного мотора. Но в итоге решено было остановиться на предложении конструкторского бюро ИМПП «А» Соловьева. Стоит отметить, мотор изначально был предназначен для конкретного летательного аппарата Ту-204. На первых этапах планировалось установить три двигателя, причем велись споры об их компоновке. Был вариант размещения двух силовых установок под крыльями одной, у хвостового оперения, как, например, у DC10-30. В конечном итоге остановились на двухдвигательной версии. К такому решению приложил свою руку новый министр Силаев, считающий, что советский самолет должен соответствовать уже летающими за рубежом представителям сегмента средней и дальнемагистральных лайнерам типа Boeing 767 и Airbus 300. Разрабатываемый двигатель тогда имел название D-90A, параллельно с ОКБ Соловьева бюро под руководством N, Д. Кузнецова тоже вело разработку своего мотора, МГ-56, имевшего тягу в 18 тысячах КГС. Его планировалось устанавливать как раз на тяжелые пассажирские и транспортные лайнеры. Но по ряду причин, многие уверены, здесь не обошлось без подковерных интриг, в 1983 году проект закрыли. Предпочтение отдали до 90 хотя он обладал меньше 16 тысяч КГС, тягой плюс потребовалась переделка самолета который пришлось укоротить в итоге лайнер получил в названии дополнительный индекс ил-96 300 а мотор стал называться до 90ан самолет ту-204 с этим двигателем впервые взлетел в 1988 годом раньше название мотора переделали в ps90 его производство поручили предприятию пермский моторный завод где двигатель выпускается серийно с 1989 года. Сертификация была произведена в 1992 году. такую же процедуру прошел Ту-204. Мотор в то время соответствовал всем стандартам ИКА по вредным выбросам и шуму. Первичная эксплуатация PS90-а пришлась на непростые для страны 90-е. Например, вплоть до 2001 -го года не произвели ни одной силовой установки. Но деятельность по его модернизации не прекращалась. Итогом стало появление множества вариантов мотора. Какие-то из них пошли в серию, другие остались на бумаге. Модификации базовый вариант обладает тягой 16 тысяч кгс. Расход горючего составляет 0,595 тысячных копейки кг, г/кгс звездочка ч. Данный агрегат используется на самолетах Ту-204, Ту-214, Ил-96. 300 ИЛ-96, 300 ПУ, президентский. Иные версии, ps 90 официально принят в эксплуатацию в 2007 году. Соответствует всем стандартам ИКА, обладает повышенной тягой до 17 КГС. Устанавливается на транспортник ИЛ-96, 400 более экономичный, разница 18-19%. И менее шумный PS90A76 заменил использовавшийся ранее d 30 кп на лайнере IL76PS90PS91 и ps 90 76 сертифицированные в 2011 году, отличаются более широким эксплуатационным температурным диапазоном до минус 30С. А следующей версии PS, в разработке которой принимали участие несколько стран, стоит рассказать отдельно. PS90A2. Изначально создавался совместно с Pratt Whitney, США. Часть компонентов поставляли предприятия Швейцарии, Швеции, ФРГ и Франции. В итоге удалось увеличить КПД турбины на 3%, расход горючего соответственно снизился, а срок службы лопаток вырос до 10 тысяч часов. Система управления силовой установкой получила новую современную элементную базу. Газы перед турбиной разогреваются до 1546 С. А тяга увеличилась до 18 тысяч КГС. ps 92 соответствует жестким стандартам не только по уровню шума и выбросам. Мотор удовлетворяет требования Митоп 180, разработанными для двухдвигательных лайнеров. Это значит, что при поломке одного из агрегатов самолет продержится в воздухе не менее третьих Ч. Трудоемкость то мотора снизилась в 2 раза, а значит, и затраты на обслуживание стали меньше на 38%. Новый агрегат поставили на Ту-204, договорились с Ираном на поставке самолета. Но, увы, участие американцев в создании авиамотора затруднило выполнение контракта. Они посчитали, что ПС-90А-2 имеет двойное назначение и наложили через международные организации, запрет на экспорт лайнеров в Сирию и Иран. Взаимодействие с Pratt не прекратилось в 2011, право на технологии. А также контрольный пакет акций были переданы и проданы Российской объединенной двигателестроительной корпорации. Положение создалось крайне неприятное, и выход был найден оригинальный. В РФ приступили к созданию PS-93. По основным характеристикам этот двигатель идентичен предшественнику, но отличается от него установкой вентилятора от PS-90. Узел нужен для локализации разрушений при поломке верхней части турбинной лопатки. Это дало возможность сертифицировать PS-90A3 по нормам годности РФ NUX 3, а не жестким требованиям международных правил AP33. То есть PS-90A3 может устанавливаться вместо PS-90A2, если эксплуатанты посчитают замену нужной. Понятно, что поставили модифицированные моторы и самолеты пошли на экспорт пс 90 а на президентском борту в Горбачевские, а потом и ельцинские времена в период расцвета дружбы между СССР, РФ и США многим чиновникам приходила в голову мысль купить для президента Боинг. Но все же решения принято не было. Широкофюзеляжный Ил-96-300 оказался достаточно удачным лайнером. К тому же Боинг стоил немалых денег, а экономические трудности 90-х общеизвестны. Борт номер один имеет взлетную массу 250 тонн, максимальная скорость превышает 900 км в час, а дальность полета для серийных образцов составляет 9000 км. Какая она у президентского лайнера доподлинно неизвестна. Все компоненты самолета произведены в России, включая двигатель PS90A, да, по экономичности он уступает продукции Rolls-Royce или Pratt Whitney, но по надежности, вряд ли. Моторы для борта номер один собирали особо тщательно. И если обычный ps 90 а стоит примерно 60 миллионов долларов, то его вариант для президентского лайнера дороже в разы. Что дальше? В перспективе готовится замена старого доброго ps 90 а и его модификаций. Произойдет это не скоро, однако на подходе новая разработка PD35. Его тяга 35 тысяч. КГ, обслуживание стоит на порядок меньше самой дешевой версии PS-90, а расход топлива ниже на 12-15%. Если PD-35 оснастить TIL-96, 400M получится серьезный конкурент BNG и Airbus. А пока на большинстве пассажирских и транспортных самолетов трудится классический ПС. Всем спасибо за просмотр.